Привет, друзья! Дядька Демоноид сегодня отправляется на охоту. Охотиться будем на редкий кадр. Я недавно посмотрел ролик адвоката Егорова, где он рассказывал, как он добивался редкого кадра. Ну, там у него вообще Целое дело он мужчина упорный, трудолюбивый и мастер на все руки. Чем я похвастаться не могу. Ну и у него с редким кадром как бы были сложности. Такие трудозатраты и даже финансовые потери там был смешной момент, как он делал коралл из расплавленного алюминия и прожег к себе смартфон. По-моему, даже разбил вазу или банку. В общем, там небольшая такая была разруха. Я не хочу таких сложностей. Для начала я постараюсь что-то простое снять. Скорее всего ничего не получится. Я сниму что-нибудь более-менее удачное и буду выдавать за редкий кадр. Вы напишите откровенно, типа дядька, не надо нам тунца подкидывать. Продолжай свою охоту, ищи редкий кадр. Ну, на что я что я вообще редким кадром называю, это либо мне удастся снять какую-то необычную ситуацию, может быть ЧП какое-то стихийное бедствие. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы жертв не было. Ну, может быть, это будет. Какое-то необычное поведение людей, животных. М -м Возможно, это может быть просто красивый, красивая зарисовка. Пр Природная какое то не необычная. Ну что может быть? Какие-то облака какую-нибудь нарисуют э неповторимую не картину. Ну... В общем, это должно быть что-то такое не, не каждодневное, или может быть а, снятое с такого ракурса не необычного, с которого мы не смотрим чаще всего. Я в принципе фотограф со стажем, но я не, не профессиональный фотограф, Собственно, снимаю любительские давно, но техника у меня оставляет желать лучшего. Вот Сейчас видео я снимаю на Sony Alpha Nec Nex F3. Уже старый фотоаппарат этот. Ну и, в общем-то, Думаю, что дело не в технике, а именно в сюжете. Хотя, конечно, хотелось бы технику с более продвинутыми характеристиками, но когда-нибудь я это себе смогу позволить. И пока буду оттачивать мастерство на том, что есть. Так, ну ладно, я как раз сегодня собрался про прокатиться по своим делам и пешком уже э, не, не успеваю лень и несобранность. мои э, э, это моя беда вот, надо быть более организованным так но ну, возможно сегодня ничего не получится но мы начнем это челлендж эксперимент так сказать не получится сегодня, продолжу в следующий раз. И я думаю, когда-нибудь добьюсь результата. Так что вперед, поехали. Следите за развитием событий. Ну что, вперед за редким кадром. Что-то полное отсутствие движухи. Народ как вымер, наверное, на дачах все. Опасаюсь я, что ничего не снимем сегодня. Хотя погода прекрасная. Может красивый закат нам удастся запечатлеть. Но это надо очень красиво, чтобы сказать, что это кадр редкий. Или вот животное какое-нибудь интересное попадется. Ладно, друзья, вперед. Но что там у нас ничего интересного не видно так, ну, поехали дальше машина на аварийке но не похоже что тут что то чрезвычайное вообще мог бы стать немножко Поплотнее. Приходится залезать на сплошную, чтобы его объехать. Не гуд. Ну у нас цветочки, что ли, сажает? экстремального вот экстремал выскочил резко с обочины. боюсь я их один раз мне так разворотили крыло на этом месте одно экстремальное видео я снял наверное год четыре назад мне кажется три. В общем, это метро Ломоносовский проспект, там синяя будочка. Это уже вход в метро. А справа, да, тоже есть. И здесь э, большие э, работы, зе, как они, землеройные, проводились. Естественно, много коммуникаций было затронуто. Вот я с той стороны. Ломоносовского ехал сюда вот навстречу нынешнему положению фонтан тут прорвало трубу был высотой не соврать бы ну больше пятиэтажного дома и вода видимо горячая была вот прямо здесь на площади Индира Ганди мы засняли но на ходу я телефон дал сыну он снимал Кусочек удалось заснять. А может быть сюда его а, прикреплю. Это видосик. Он, он короткий. Так, ну что, никакого экстрима. Как я и предполагал. Кроме того, что я проехал в одном месте, где запрещено, но ну, я конечно не снимал это на видео. Да и какой это редкий кадр. Так, а вообще я зря в этот ряд. Есть идея поехать прям. Ну, просто поломка какая-то. А может, царапнули человека. Райончик-то экстремальный. Смотрячок. Да, Воробьёва гора. Слышали? Ну, сейчас он... Да, тут самая интересная ночью начинается. Красивый район. Прекрасный вид из окна. Но абсолютно ничего экстравагантно. Кстати, райончик кажется такой тихий, спокойный, но тут... Такие шествия бывают, но ну, ну, очень много праздников тут проходит, марафоны, когда Олимпиада в Сочи была. Олимпийский огонь здесь несли. Все большие спортивные события, зимние, летние, тут. чемпионат мира тут очень... Да, тут на смотровой же была это. Организованную зону для болельщиков. Так что экстрима тут хватает. И вот то, что я про смотречок не успел рассказать, сюда стритрейсеры приезжали, собирались. Гонки даже проводили прям вот по этим улицам. Но это уже пресекли, да, сейчас они еще собираются вечерами и ночами. Но уже тихо, мирно, без, без хулиганств. Хотя там бывает, что какие-то ошалевшие проносятся. Но это уже не то. А сейчас разные клубы, там клуб Субару или каких-то еще более таких... Узкие интересы там байкеры, мотоциклиста там вся, всех видов тоже сюда приезжают до сих пор. Уже не сюда, мы уже уехали, мы по университетскому проспекту едем. Сейчас мы еще попробуем поискать экстрима. Но мы же не за экстримом Мы редкие кадры ищем То, что там красивую природу найдем Я не сомневаюсь Но может быть и что-то необычное Там раньше такие Были заброшки Посмотрим, что Сейчас там Давно там не был, Мы как-то с сыном Ездили туда шашлыки пожарить Нарвались Нарвались на какого-то товарища, который стирал в речке Сетунь свое бельишко, По-моему, -по какой-то беглый зак Спрашивал, нет ли у нас сигарет, но мы не курящие По-моему, он там и в кустах возле реки и жил уже давно природная территория регионального значения города Москвы. Ну, в общем, костры не разжигать, деревья не ломать, животных не ловить и все такое прочее. Там вот прям такие беседочки но шашлычок то тут не пожаришь я думаю прибегут и арестуют хотя раньше можно было в втихаря вот я вижу угли есть наверное и сейчас ну не сказать что водичка сильно прозрачная хотя особой грязи не видно Ну по берегам кое где мусорок есть. Раньше купающиеся были здесь. Может здесь и купаются, когда жар. интересно посмотреть. В пруду купаются точно. Сегодня просто погода не располагает. Ладно, сейчас дойдем до моста, а там посмотрим. Может и до Мосфильмовского пруда дойдем. А вот там вот мост остался он от старорублевского шоссе, насколько я знаю. Но ну, это сколько лет назад было? Он закрыт, он дерево упало. Потом пройдем. По нему попробуем, а сейчас попробуем нырнуть вот сюда вот тропинка в кусты заросли. Может там динозавры еще остались. А может, вляпаемся во что-нибудь. Сейчас узнаем. По идее, должны к реке спуститься. К сетуне. Ага, страшно. раньше сюда только бомжи добирались и алкаши чтобы выпить налоги природы а сейчас вполне такой вполне респектабельной публики. перезаселили райончик вокруг. А люди рвутся к природе. Действительно, тут такими пахнут. Полевыми цветочками. Вот смотрите. На редкий кадр не потянет. Но красиво. По-моему, дикая яблона. Это без яблок. Так, ну и сейчас... О, какие колокольчики. Только это не колокольчики. Кто знает, как называется этот колокольчик, напишите в комментах. А вот он, мост снизу. Тут вроде какой какого-то родничка был. Помню... Типа таджики приходили набирать воду сюда. С, с большими емкостями. Ну вот я не уверен, что это прямо родник. А вот он. Давайте глянем. Не, а почему? Ключ, наверное. Ключ, ключ, да. Впадает в речку свет. А вот тут течет из трубы. Ну, не, не канализацию, нет, точно, тут ключи были. Такой мост вполне добротный. Поднимемся сейчас. Так что кто за ключевой водой? Не знаю. Делали анализы когда-нибудь здесь этой воды? Не могу сказать. А там уточки. Пойдемте уточек посмотрим. Такой островок остался лесной. Конечно, подвытоптанный. Шашлычки тут жарят. Но, тем не менее, Траву здесь не косят, и это хорошо. Лягушка прыгнула. Так, а где же утку я видел? Наверное, туда дальше я пройду. А с той стороны подальше? железная дорога вот которая на Минскую улицу пересекает так здесь тоже наверное источник нет ну так что-то сочится какая-то водичка ну кто тут плавал не видать ладно останавливаемся ничего редкого тут я не обнаружил дошел до самой минской улицы там он насыпали какой-то вот коллектор что-то оттуда течет надеюсь что не страшнее ливневки Но не видно ни уток ни бобров ни рыбы в общем, не живая она какая-то, эта сета Не обнаружил я тут ничего достойного внимания. А, там на берегу только девушку. В черной футболке с надписью «Speak up or shop up». Но я решил, я выбрал второй. Не стал подходить и спрашивать, есть ли тут бобры. Так что куда дальше пойти? Ну, к машинному пруду. Съездить. Людей посмотреть себя показать Но это место такое проходное что то может быть необычного если только животных там уточек тех же заснять может рыбаков там может рыбку какую-нибудь в общем редкий кадр не просто Снять в нашем районе но я думаю что в принципе не просто ладно двинули дальше так ну, подойдем поближе интересный кто завалил это дерево с какой целью видно да странно вообще да? кто-то пилу испытывал не допилил там он специально. А зачем? Чтобы люди не ходили, а они ходят все равно. Вон. Помадочка. Вот Светунка. Нормально. зелень прохлады хорошо здесь где людям пробежечку сделать погулять с ребенком с собачкой просто пойти посидеть в тишине Но моя миссия, я боюсь, провалена. Редкого кадра. Увы и ах. Много кадров, наверное, хороших, но про редкий кадр говорить смешно. Так, еще в одном месте на мужский пруд схожу. Оказывается, линии ЛЭП тоже могут быть красивые. Вообще у нас самый красивый район Москвы. А посмотрите, какие тут луговые травы. О, шмель. Мелик, иди сюда, я тебя сниму на видео. Куда ты делся? Классный, классный закат. Не зря я целый день тут. Вот удил. Наши небоскребы. Там золотые ключи. Когда-то медведев там жил. Там вдали за рекой Эдельвейс. Высоточка. Он от солнца слева. А от солнца справа мечеть. Минари. Вот так люди сидят, отдыхают. А уток нет Чайки летают Красота Девушки С синими волосами Друзья Скажите, удался мне редкий кадр? Не постановка? Действительно, нашел его под конец его путешествия мини-трипа по району мне кажется удался друзья кому понравился мой редкий кадр моя находка поставьте лайк если напишите комментарий, будет вообще классно. Ну, что уж там, на канал подписывайтесь. О, кажется, зеленый луч поймал. Вы знаете, что такое зеленый луч? А почитайте. Интернет подскажет. Я не из вредности, я просто сам, сам забыл, как точно сказать. Все, пока.